Как вы считаете, пора ли отключать отопление в Курске? Я не знаю, я с югом мне холодно, допустим, я считаю, что нет. Ну, жарко дома, жарко, спасибо. Ну, я боюсь, вдруг холодает. Сохраняется лучше в холоде и для здоровья полезно глаза Пока что еще не пора, потому что очень нестабильная погода, еще может стать очень холодно, поэтому пока что лучше не надо. Нет, не пора. Почему? Вдруг холодно, я боюсь. Тепло. Спасибо. Ночью плюсовая температура. Я не мерзну предположим.